Всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я хочу вам показать немного статистики и я сделал апгрейд в последнем фасте я себе закинул туда 40 долларов и сейчас я буду делать апгрейд своего кабинета буду покупать вип номер 2 кому такая тема интересна заработка усаживайтесь поудобнее давайте приступим к регистрации все мои выплаты скриншоты вы можете найти у меня в телеграм канале. Итак, чтобы здесь зарегистрироваться Переходим по ссылке в описании к данному видео В первом поле прописываем Номер телефона Второе поле прописываем пароль Третье поле подтверждаем пароль И четвертое поле Вам нужно будет придумать Пароль для вывода денег Я всегда прописываю Здесь 6 цифр Здесь будет у вас мой партнерский код И нажимаем кнопочку зарегистрироваться Далее попадаем в кабинет более подробно, как еще раз проходить регистрацию, как здесь зарабатывать, вы можете найти у меня на канале. Вот у меня первое видео. Оно вышло вчера. И сегодня я решил сделать апгрейд. И сейчас расскажу почему. Вот у нас первый фаст, в котором мы участвовали. Называется он .cc, Он работает уже 10 дней. Второй фаст называется он Intermedia. Он работает, получается... 7 дней, вот 7 выплат, в первом и во втором фасте мы уже здесь зарабатываем. Третий фаст называется SilverMaple.cc, здесь мы уже вышли на окупаемость. И если вы научитесь строить сеть, приглашать людей, то ваша сумма немножко здесь увеличится, так как у меня. И в этом фасте я решил пополниться, он работает только второй день, Завтра уже откроют группу, там, где вы сможете общаться. И кто здесь сделает депозит минимальный на 10 долларов, он сможет сразу же вывести 2 доллара. И когда вы вступите в группу, вы там сможете написать сообщение и получить плюс 1 доллар на счет себе. Можете написать сразу после пополнения, когда вы выведете 2 доллара, сразу написать вот в службу поддержки клиентов и они вам начислят на кабинет 1 доллар и вы на следующий день сможете вывести не 2 доллара а уже 3 доллара и здесь вот админ прописал что официальная дата старта вот будет 3 .06. ну друзья также я хочу вам напомнить о рисках инвестирования в интернете вы можете сегодня вот проинвестировать а буквально там через секунду через минуту две там через день через два Сайт закроется, уйдет в скам, и мы потеряем с вами наши средства. Вы должны это понимать и осознанно идти на риск и никогда не обвинять блогеров, кто там вас пригласил, что куда ты приглашаешь в скамы. Вы сами несете за себя ответственность. И здесь вот есть, получается у нас сколько? 9 випов. Ну, я рассматриваю первые два. Вот лично для меня первые два. Ну, можно еще третье рассмотреть, но это нужно заходить именно с самого старта. Допустим, вот VIP-2 чтобы зарабатывать нам 5 8 долларов, нам нужно сделать депозит получается на 40 долларов. 10 долларов нам дают в подарок. VIP-3 вот стоит 160 долларов, депозит нам нужно сделать на 150. Ну и так далее. И заработки, конечно, здесь увеличиваются. Ну, VIP-3 тоже такой вкусненький тариф, возможно, в дальнейшем в следующих фастах мы будем с вами уже, так сказать, зарабатывать немножко больше. По 25 долларов ежедневно. Также здесь присутствует партнерская программа. Первый уровень 8%, второй уровень 5% и третий уровень 2% от пополнения ваших партнеров. Чтобы вам зарабатывать в вот таких вот проектах немножко больше, научитесь приглашать и строить команду, заведите себе YouTube канал, какие-то соцсети откройте ну и так далее чтобы здесь приобрести нам VIP нажимаем вот перезарядка, нажимаем еще раз на. здесь вводим сумму в моем случае была сумма 40 долларов я нажал вот пополнить сейчас, на этот адрес кошелька я перевел 40 долларов и нажал платеж завершен это обязательная функция, нужно после каждого пополнения нажимать платеж завершен и когда вы это сделали, буквально в течение там, трех минут, ваши деньги поступят на баланс. Также можете вот правила здесь почитать. И далее мы идем вот VIP. И нажимаем вот присоединиться сейчас. И здесь кнопочку подтверждать. Итак, все успешно. VIP 2 я приобрел. Далее мы идем на домашнюю страницу. И выполняем здесь задание. Ага, заданий у меня сегодня нету. Ну вот, видите, каждый учится на своих ошибках. Видите, заданий у меня нету, потому что я сегодня пополнял. Хотя мы вчера это все обсуждали в Телеграме, и я это забыл. Ну ничего, завтра будем уже делать вывод. Также все свои выводы и средства с данных фаста вы можете найти у меня в Телеграм-каналах. Ну они платят. То есть это не означает, что я вот сейчас закинул деньги, и он мне не заплатит. Просто у меня сейчас минус день. Вот у меня здесь перезарядка. Да, я и вывести ничего не могу. Так как я сегодня уже выводил день. Вот мой вывод сегодняшний. 8 долларов 42 цента. Я уже сегодня выводил. Также вот в разделе команда здесь будет ваша партнерская ссылка. Вот она. Копируйте ее, раздавайте друзьям, партнерам и будете зарабатывать еще больше на партнерской программе. Также если у вас вот есть все эти соцсети вы можете нажать на любую соцсети, поделиться партнерской ссылкой. Вот такой видео обзор, такой фаст проект. Пишите свои комментарии, кто зарабатывает в таких фаст проектах, кто сколько заработал. Ну и так далее. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.